Тут только для этого для геймпада, а мышь клавиатура так. Мышь клавиатур так, на клавиш. Настройки тут аудио тут камера тут видео тут граф тут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 Левый Ctrl, плюс АДА выоо. Oh, Твою мать. Ч? Ломаж? Вы можете сменить камеру в привождении, нажав В. Ясно, что это они не... едут сейчас продать эти тачки, Ламарфранк. Не забывай, это тачки Итальяна. Все же я скутишь по Синтру 3? Рубану тебя с плеча, чувак! Не, ну игра как бы не новая и не старая. 2013 года. Направ, брат. Круто, чувак. а что, включить фары.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 У меня очень сильно, эм, во-первых, тормозит вас вот, звздное крайне обозначает вот, урон вот, Если сгорит хотя бы одна заты полиция будет вот, вот срань. Гони, да, не, не садь у нас да, пофиг. Видит. Радар мигает красно-синим.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 Правый путь. Б-рара-ра-ба-бам. -да -да тут классик можно было бы послушать, если бы тут было бы радио классика. Классик. Даже. Ай! Проваливаюсь за текстуре! Ну пускай она не в целом здравий, но все же как бы пойдет. ЛТЗ <смех> парень застеснялся и пропал за текстуре. Этот автосталон Симона Франклин может получать новые за задания здесь. Премиум Делюкс Мотор Спорт. Премиум Делюкс Мотор Спорт.